Так, у вас есть 40 конфет, бросить 10 конфет на землю, Серьезно? окей, давай, вы бросили 10 конфет на землю, угу, съесть все конфеты, вы съели 50 конфет, найс, вложение в диабет, так, окей, и что дальше, типа это вся игра, да? А, я могу, я могу ее скопировать. Вау! <с> это шедевр. Я не понимаю особо смысла этой игры, но вот у нас есть 45 конфет, да? 46, 47. И что дальше-то? Привет. Мужик в шляпе, да? И у него вместо волос процент. Слушайте, эта игра, она очень классная, не знаю, это... Она из текста, но при этом она все равно, ну, типа, выглядит неплохо, скажите же. Особенно вот эти вот брови из нижних подчеркиваний. Это шедеврально. Так, купить леденец. Я бы, если честно, не стал покупать леденец у какого-то мужика в шляпе, который появился, потому что я начал бить по клавиатуре. Привет, я конфетный продавец. Я сделаю все за конфеты. Мои леденцы очень вкусные. Хм. Меня одного напрягает тот факт, что э, какой-то мужик в шляпе говорит, что у него вкусные леденцы и готов сделать все за конфеты. Окей, okay, у нас сто три, сто двадцать семь, восемь, девять, сто конфет. Давайте купим два леденца. У вас есть один леденец. Давайте купим еще один это же почему это типа это вся игра мы будем покупать леденцы у какого-то мужика это очень странно но говорят что игра прикольная и по ней даже видосы на ю много есть меня вот э, почему почему сайт называется candy box 2 а это как бы первая часть но у нас есть 60 конфет Давайте мы не будем покупать леденец а просто подождем и посмотрим, что случится. Ждем. Все еще ждем. Еще ждем. 90 конфет. И что дальше? Ну вот есть у меня 90 конфет. Что мне с ними делать? У меня. Вы имеете 90 конфет. Стоп! Ты какой-то подозрительный! Блин, я хочу шляпу, как у него. Вот такой. Что? Там текст помен... э. Э, Остановись, хватит. Ты меня раздражаешь, типа, да? Окей. Еще раз тебе тыкну, я опасна. Ха, ха ха ха ха Я тик лишь. Раздраженный много, значит, да? Слушай, слушай, я даю тебе 100 конфет, но... <с...> <с...> типа, хватит. Окей. О! Деревянный меч. 0,8,8. Опа бокс инвентарь квест инвентарь деревянный меч окей okay. квест вы что-то там у вас есть короче деревянный меч вы в розовом пинка это же роз... розовый нет Рейди for fighting The peaceful forest. Мы будем с лесом драться. Go for an epic quest. Epic! А, мирный лес, а еще варианты? Мирный лес. Окей, мы подеремся с мирным лесом. Что-то происходит? Вау, что это мы? Это я? Ладно. Это, это лес, да? Вот это. ВПУ. ВП. Пи. Мы деремся с деревьями. С мирными, блин, деревьями мы деремся какого хрена? Эвуд пони. Деревянный пони? Погоди, стой, стой, стой. стой. Вейтинг, та, э, время ожидания 7 секунд. Что значит пони? Так, стоп, блин. Я не понял. Я заглублюся. Так, как переводится? А, ой, по... ой, по... не, у вроде там было С какого, какого? С катал -ката каталанский. Он положи. <связывая> Что такое каталанский? Где используют каталонский каталон? Тут же написано каталанский. Окей, каталонский. Возможно. Каталонский. Каталанский. То есть тут это каталонский, а тут это каталанский. Окей, ладно, без проблем. Является официальным языком э, в, автонных... в... в автономных сообществах. Каталония. Так. Так, блин, оно быстро объяснился. Каталанский язык. Каталонский. А, то есть это одно и то же. Валенсийский. Язык каталонцев. Это кто? Так, кстати. Каталонцы. Народ населения испанского автономного сообщества. Понятно, как что-то с Францией связано, да? Окей принадлежащий к западно-романской... Западно-романской языке, это мне не важно. Или к окси... окситато-романской подгруппе романских языков. На нем говорят вот, около 11 миллионов человек в так называемых каталанских странах. В Испании, Каталония, Валенсия, Б... Болярские острова. Чего? Болярские острова. Архипелаг в Испании назад Средиземного моря. Извиняюсь. Я играл в кэди бокс. Верните меня в канди бокс. Хрена себе 500 конфет почти. О, это что? Ферма леденцов. Посадить один леденец. Производительность один леденец в день. Теперь производительность один леденец в час. Угу. 70 конфет. Давайте купим еще один леденец. Посадим его. Все еще один леденец в час. Видимо, больше их мы не посадим, да? Только один леденец в час, да? Ну ладно, квест. Может тут что-то... О, армия гоблин. Go for an epic quest. Гоблин. <laughs> это типа гоблин? В натуре это гоблин. <laughs> У меня 100 фп всего лишь. А, как ливнуть? Нет, меня же убьют. Нет, нет, нет. Стой, как ливнуть? Меня же убили, не убьют. Как тут Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Меня убьют. У них по 20. А! -а, -а! Нет! Нет! Не Вы нашли 52 конфеты. Окей, хоть что-то. Вещи. Окей, меня убили. Хорошо. Ладно. Ладно. 99 лиц 100 леденцов. Один леденец в час. Ой, 100 конфеты и один леденец в час. Так, я, наверное, сейчас отойду на где-то... Много времени. Железный меч. А какие тут еще? Тут можно их как-то листать? Или мы их будем по очереди покупать? Ну ладно, покупаем железный меч. О, 10, 10 леденцов можно купить. Давайте, давайте попробуем, почему нет? У нас есть 10 леденцов. Опа. Мы можем посадить сразу 10 леденцов. А ну давай, что нам терять? Все равно мы их не используем. Следующий алмазный за 2000 Окей, инвентарь. Серебряный меч. Давайте попробуем теперь армию гобни. Субтитры